Здравствуйте! Меня зовут Тимошенко Павел, и в этом видео я хочу э, рассказать, как можно очистить компьютер от мусора, то есть от ненужных файлов, и чтобы компьютер э, работал, э, скажем так, э, намного быстрее. Для этого я использую две программы. Одна из них это, я думаю, всем известная как Cleaner, то есть ссылку на эту программу я оставлю в описании под этим видео. Она очищает, она очищает компьютер также от ненужных файлов. Вот, программка очень хорошая. Так что можете ее использовать. И также я еще недавно нашел одну программу для очистки компьютера от ненужных файлов. Называется она Previsor. Вот такая вот программа Previsor. Ссылку на скачивание этой программы я также оставлю в описании под этим видео. То есть вы ее скачиваете, далее запускаете файл. У вас открывается вот такое вот окно и здесь нам нужно провести установку. Здесь мы выбираем установить, далее выбираем «Я согласен», Выбираем путь установки. Нажимаем установить. Снять вот первую галочку. А далее эти все оставить. Нажимаем закрыть. Так, прошла установка. И также нужно далее еще провести небольшую настройку этой программы. Ее. Вот. В этом разделе нам нужно провести настройку программы. Выбираем вот оптимизация привайзера под ваши потребности нажимаем далее и здесь нам нужно выбрать уровень владения нашим компьютером то есть если вы скажем так простой пользователь то выбираете первый первый Вариант. Если вы подвинутый пользователь, то выбираете второй вариант. Я выбираю второй вариант, нажимаем «Далее». Мы, чтобы привазер произвел интеллектуальный обзор, отбор Google файлов, нажимаем «Да», «Далее». Здесь выбираем, вставляем, «Очистить ярлыки», «Да». Далее, «Удалить историю Microsoft Office», я думаю. Я удалю, а вы смотрите, если вы пользует, пользуетесь Microsoft, Office на компьютере, то тогда не нужно удалять. Я им не пользуюсь, так что выбираю вариант «Да». Нажимаю «Далее», «История программ, работающих с фото», также выбираю «Да». «Удалить кэш эскиза», «Да». Удалить истории автозаполнения. Забираю, да. Это приведет к удалению истории браузера, то есть чистка куков и кэш. Далее удалить текст из да. Удалить историю Microsoft Games. Удалить предыдущую кнопку Windows. Это тоже хороший тоже хорошая очистка. Нажимаем далее очистить windows update да и очистить windows update, page да и последний видео отключить спящий режим на моем компьютере я выберу нет так как я часто использую спящий режим если вы не пользуетесь спящим режимом то выбирайте да да и нажимаем кнопку сохранить вот то есть мы провели настройки и теперь можно выполнить первый наш анализ нажимаем на кнопку ОК вот у нас начался анализ и он продлится где-то 15-20 минут то есть очистка будет скажем так глубокая я видео пока поставлю на паузу итак вот программа произвела анализ компьютера на ненужные файлы и здесь мы нажимаем очистить Выбираем «Нормальная очистка», здесь выбираем «Да», и вот у нас пошла очистка. Итак, вот очистка закончилась, нам пишут, сколько места было освобождено, и мы можем нажать здесь «Назад» и нажать «Закрыть». Также в этой программе есть возможность э, очистки следов в интернете, то есть э, очистку кэш и буков в браузерах. То есть нажимаем очистить. Вот и также можно делать, как и в предыдущей чистке. Так что вот такая вот программа для очистки компьютера от ненужных файлов. Если это видео вам было полезно, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на мой канал, чтобы получать новые полезные видео -уроки по работе и по заработку в интернете.